Выезжаем в Сингапур. Друзья, всем привет. Всем привет. Решили э, начать небольшой наш туристический блок с нашей поездки остров бали сингапур сингапур хошимин а там посмотрим может быть куда-то еще в другую страну сегодня мы уезжаем с нашего домика вытащили все вещи вот сюда их погрузили вот они у нас вещи путешественников вот. нажитки наши за пять лет а это наша нянечка и ее сын они помогают нам переезжать мы в этом доме прожили где-то три месяца. Очень хороший домик, нам понравился. Ну, по крайней мере, лучшее, что мы нашли. Есть бассейн, вот вчера был здесь костер провожальный. Приезжали вчера друзья. Это моя Никуся, дочечка. Скажи, Скажи подписывайтесь и ставьте лайки. отправляемся в трехнедельный тур вдвоем с Танюшкой, а наши девочки остаются с няней, у них все расписано, у них садики, у них школы, у них гимнастика, у них индонезийский садик, у них русский садик, плюс они будут еще на море ездить. Вот. Поэтому наши девочки первый раз остаются на три недели без нас. Мы им оставили айпады, оставили им телефоны, оставили им денежки. Ты красивая? Да. да Вот так выглядит наш дом Мы сюда вытащили кухню Здесь сделали Здесь у нас такая зона релакса Столик мягкие там мы стелим Тут входная группа Это кухня Стоит такой дом 10 миллионов В стоимость 10 миллионов Входит интернет Вот это было все здесь Два комплекта мы сами его сдаем стирать. Ну, соответственно, шкафы входят, раковина, душ, душевая такая комнатка. Ну, конечно, подушатый немножко, но, в общем, это, это лучшее, что мы нашли. Все то, что на кухне стоит, это все здесь было. Кастрюлечка, сковородочка, немножко тарелок, немножко тут ложечек, кружечек. Холодильник есть. Татьяна Викторовна, тебе понравилось два месяца проживания в этом доме? Да, хороший дом. А что именно понравилось? Расскажи. Все понравилось. Светло, хороший дом. У -у -у. Бассейн есть, То есть для жизни, в принципе, все есть, что нужно. Здесь кондиционеры, но мы ими не пользовались. Ну, а здесь тоже ванная, душевая, туалет. В вот таком мы домике прожили два месяца, полностью сейчас его высвобождаем, через три недели вернемся и хотелось бы переехать в трехкомнатный дом. Здесь есть такие дома, но они стоят уже там от двух тысяч долларов в месяц. Витусика только проснулась, хочешь бассейн. Ну пойдем, надуем тебе. Пошли, пойдем. что, на такой веселой ноте мы поехали в Сингапур! Ура! Сингапур, встречай нас, и мы сразу включим камеру, как только прибудем в себя. Все, пока-пока. Единственное желание – поспать сейчас. Поспать, да. Я встала в 3 часа ночи, у нас до 11 гости были, потом спать легли, немножко полежали. Поспали, с 3 часов начала вещь собирать. Путешествуем с легким багажом. Вот две сумочки. И все. Ни колясок, ни чемоданов, ни бутылочек, ни памперсов. Ничего. Кошелек, рюкзак. У нас на самом деле первый такой опыт оставить двух девочек. Одной девочке почти три, ой, почти четыре. А одной девочке два с половиной года. Вот они остались у нас у няни. Но нам очень повезло, когда... Наша вторая девочка Ники родилась, мы сразу взяли няню. И вот она с нами уже два с половиной года каждый день. И недавно был такой случай – привозит няня старшую дочку, Вету, а мы говорим, а где Ники? А Ники решила остаться у нас. Так интересно, что старшая уже все понимает, и под вот самый конец уже так поплакала, и Танюша тоже поплакала. Они так поплакали, так попрощались. Я говорю, 10 раз сходишь в садик, и мы приедем, поэтому да. Ну, это для меня лично осознание такие, что я больше к ним привязан, чем они ко мне. Вот у меня такая внутренняя, прям, я их так люблю на самом деле. И путешествовать это прекрасно. И с детьми прекрасно, и без детей прекрасно. В любом случае, любые путешествия хорошо. Для нас это такой эксперимент. Мы не знаем, что там будет. Мы взяли билеты до Сингапура, там 4 дня мы погуляем, выспимся. У нас почти каждый день идут еще ночные там всякие продающие вебинары. Потом приедем в Хашимин. Смотрите да. дальше, все увидите. Смотрите это видео до конца. Да, будем с вами на связи. Кстати, напишите, как вам интересен такой формат, когда мы путешествуем, мы рассказываем о том, как у нас это происходит. И напишите о чем рассказывать. Может быть, вам интересно, допустим, регистрация, да, как проходит. Может быть, вам интересно, какими компаниями мы, мы летаем. То есть задавайте свои вопросы, мы на них обязательно ответим. Для нас это уже ну как норма нормально. Мы семь лет в путешествиях живем. А может быть для вас это будет что-то полезное, поэтому поделитесь да, с нами. С радостью будем делиться с чем-то полезным. своими историями, как все проходит. Пишите в комментариях, задавайте вопросы, и по возможности мы ответим на них. Да, ну и обязательно ставьте колокольчик, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, и будем вместе с вами двигаться, развиваться, расширять свое мышление. Мы добрались до Марина Бэй. У нас это заняло, не знаю, минут 15, может быть, максимум. Мы, конечно, шли через всякие торговые центры. Марина Бэй находится справа, пошли покажу. Это одно из самых красивых зданий, которое привлекает всех туристов. Смотрите, какой красивый мост идет к нему. Очень солнечно, очень ярко, пока еще глаза не привыкли к такой солнечной погоде. Но очень красиво, посмотрите. 3D принтер? 3D принтер. Там много будущего. Что в будущем ждет показать? It mm -hmm. <laughs> over no there huh? so popular These are all outsourced by Are you mm -hmm. recording all this? No problem, it's ok It's my youtube channel Oh right! Oh my god! Oh yes. <laughs> You star! <laughs> Hi! Uh any no. ticket for future world. Future world? Oh yeah, uh, Future World ticketing is downstairs yeah. is how much? Uh, okay if you're going for Future World only it will be nineteen dollars. Nineteen dollars. Yes. Marble Studio, if you're interested in two of these, it will be thirty-two dollars. If you are a fan of the Marble comics, you can see their superhero, yeah. superhero stuff inside. It's called Windwalkers, it's by Dutch artists. His name is called Theo Jensen, and he's a physicist. So he created this sculpture, which can walk on the beach when the wind is blowing. So you can see the sculptures inside these exhibitions. Yeah, look, it's YouTube channel. Yeah, YouTube channel. Also, you can search for it. Можно лаванду купить, можно томаты 19 сингапурских долларов вот нам дали два билета пошли посмотрим музей будущего очень интересно кататься, горко. Давай. Мы сами детствуем. Обязательно надо с детьми приходить, столько интересного, просто потрясающе, так все захватывает, реально как будто в будущем находишься, все очень интересно. Пойдем дальше. Смотрите, дети играют. <связано> Я разобрал, посмотрел, как работает. Надо же это как-то применять в жизни такой шарик там внутри вот такие светодиоды кидайтесь у нас еще много впереди всего пошли Это твое будущее, это то, что ждет тебя. Это то, что неминуемо уже пришло в нашу жизнь. Ты – часть этой великой большой вселенной. Именно для тебя все это. Именно ты являешься творцом, ради которого все это создано. Твори твой мир в твоих руках. Ты достоин большего. Посмотри, какая красота вокруг тебя. Ты творец. Возьми свою жизнь в свои руки и преврати ее. Преврати ее в будущее. Твори. Стелла. Что мы посмотрели музей будущего. На мой взгляд, это будущее для детей, потому что там столько классных штук, именно детских. Если вы будете в Сингапуре, и вам повезет, и вы придете в музей, который находится рядом с э, Мария Бэй, то есть он выглядит вот так. Вот, вот здесь вот мы находимся сейчас, на, внизу на четвертом этаже. Обязательно сходите в музей будущего с детишками. Очень классно. Но ну, если коротко сказать, что в будущем, то это прожекторы, это 3D, это анимация, это свет, светящиеся элементы, флюоресцентные всякие элементы, это лазеры, вот все то, что для нас сейчас ну, кажется какой-то новинкой. В будущее будет прикольно. Голограммы, там 3D-печати, принтеры. Очень прикольно. Мне очень понравилось, рекомендую. И вопнут за спиной Future World. Для меня, как для нормального предпринимателя, сразу пришла супер идея, что нужно просто открывать такие детские комнаты, проекторы, которые проектируют. Я думаю, что вы в торговых центрах видели эти проекторы. Это темные комнаты, это различные детские большие экраны, которые можно таче там рисовать. И это ну, такая как бы дополнительная реальность. То есть это не виртуально, это дополнительная реальность, которая очень классно. Ну, обогащает и дает ну, реальность, продает реальность этого мира. Где вы Да подарок берите ну мыло, на натуральное. Как же ты в Сингапуре и не берешь подарки? А, России. Как он, сказал, что ты модель с он сначала сказал, что я с Франции, потом говорит, нет, наверное, говорит, э, с Германии. Потом кто говорит, может, нет, в Италии? Четвертое только понял, что мы с России. А, говорит, ты модель с России? Я говорю, ну да, чувак. Чего? Вот мы добрались до Марина Бэй, был у нас долгий путь, проходили торговые центры, катались на машинах, визуализировали свое будущее. И вот мы купили еще два билетика и поднимаемся на самый верх. Вот посмотрите, вот так примерно будет выглядеть наша э, сейчас вылазка наверх Марины Бэй, вот такая красота. Посмотрим наверху, на весь Сингапур. В общем, говорят, что тут такой суперсканер, вот так вот ты делаешь, чик представляешь, оно открывается. Это будущее, детка. Ура! 56, 56, Уши закладывают, чувствуешь? А, уши закладывают. Какой этаж? все Знаешь, вот я сейчас тут, ну, сидел там, Феррари, Ламборджини, и я понял, что-то нужно с мозгами срочно делать. но Просто нужно кардинально как-то, вот, дело не физическое, а ментально что-то нужно... Если кто знает, что с мозгами нужно сделать, чтобы... Ну, хотя бы там 1300 там, баксов в месяц зарабатывает, там, 500 тысяч долларов. Напишите, пожалуйста, очень мне интересно. Как Хочу можно... других результатов, действий, сделать действия, сделать другим действием. Вот напишите, какие... какие? Подходит сегодня к вечеру наш день, сегодня посмотрели Мария Бэй, поднялись на самую верхнюю лодку, провожаем сейчас закат, посмотрим ночной Сингапур и возможно еще успеем посмотреть на фонтан желаний. Надеюсь, что успеем. Вот такой был сегодня день, нам очень понравился и завтра будет еще что-то мега-мега классное. Для того, чтобы спуститься с Марина Бэй, не так просто это сделать. Мы стоим в очереди уже минут 15. Знаете как, залезть на верблюда бесплатно, а вот залезть с верблюда заплатить 5 баксов. Пути. время 23 часа пришли домой в наш отель кроватка радует очень вкусно поели домой добирались часа на полтора на автобусах пришли на один автобус нам сказали не туда идите ищите другой на другую остановку пришли на вторую остановку нам сказали идите ищите третью остановку. Оказывается тут в сингапуре разные остановки разные автобусы и и, оказывается, и автобус нам даже не тот дали. Нам еще надо было другой автобус искать. Ну, слава богу, мы добрались, мы дома. Все, пока.